Я Артем Сергеевич, проживаю на улице Масло. На нашей улице есть такая проблема, как застой воды после каждого дождя. Это обусловлено тем, что на улице есть много ям. В связи с этой проблемой на улице невозможно проехать машинам и затруднено передвижение пешеходов. Жители нашей улицы написали жалобу и обратились с ней в Барабинскую администрацию. От них последовал ответ в том, что дорога будет проградирована в назначенные даты, такие как с 10 по 14 июня. После чего я позвонил в Барабинское благоустройство с вопросом, почему в определенные сроки не было выполнено градирование дороги, и мне дали ответ, оба грейдера сейчас находятся в ремонте они сломаны.